Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с запеченным в соли дорадо, с луком порея и кедровым орехом. На первый взгляд блюдо выглядит очень сложным, но на самом-то деле оно очень простое. Для начала рыбу нужно выпотрошить и промыть. Очень важно сохранить кожу в чешуе. Она защитит мясо от пересаливания. Несмотря на то, что снаружи будет солевая корка, важно хорошенько приправить ее изнутри. Берем семена фенхеля и хорошенько приправляем рыбу изнутри. Хорошенько приправим соль. Затем возьмем... Ситрусовый какой-нибудь В моем случае это лайм И мы нарезаем лайм Хорошими толстыми кружочками И добавим лайм внутри рыбы Закрываем рыбу и выжимаем сок Сначала займемся корочкой из соли Берем соль Далее наливаем порядка 150-200 миллиграмм воды. Нам нужно слегка размочить соль, чтобы она была похожа на снег. Соли мы берем самый простой, примерно 2 килограмма. И хотя ее так много, наша рыба будет совсем не соленой. Берем лоток. Теперь выкладываем толстый слой соли внизу. Утрамбовываем, сверху кладем рыбу. Затем берем соль и закрываем рыбу. Здесь сумасшедшее количество соли, но важно, чтобы рыба была покрыта ею. Когда мы поставим ее в духовку, панцирь стянется и образует твердую толстую корочку. Ставим в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при 180 градусах. Пока рыба запекается, мы займемся тушеным луком-пореем. Для этого нам понадобится 50 граммов кедрового ореха. Можете взять любые орехи, которые у вас есть. Можете взять фундук, можете взять миндаль. 150 миллиграммов белого сухого вина. Пару веточек тиммяна, пару зубчиков чеснока, 1 столовая ложка сливочного масла. Главный ингредиент лук полей. И нарезаем на три частей. Тушеный парей прекрасно сочетается с рыбой. А когда правильно он приготовлен, у нас вкус совершенно восхитительный. Разогреваем кастрюлю, добавляем оливковое масло. Сначала нам нужно поджарить полей на очень сильном огне, а затем мы потушим в небольшом количестве жидкости. Параллельно поджарим кедровые орехи. Берем пару зубчиков чеснока, раздавливаем и добавляем их в паре. Свежий тимьян и добавим столовую ложку сливочного масла и потушим в белом вине. Будет очень вкусно. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и накрываем крышку и оставляем зазор. Если закрыть крышку полностью, под ней скопится конденсат и лук станет водянистый. Порей готовим 12 минут. Далее берем немного петрушки для украшения и нарезаем очень мелко. Так, берем нож. Он должен протекать лук с легкостью. Выключаем огонь. Выкладываем полей на тарелку. Полем оставшееся маслом. Сверху посыпаем щедро петрушкой и жареными петровыми орехами. Теперь рыба. Смотрите, постучим сверху и корка начнет отваливаться. Аккуратно освобождаем от соли. И снимаем кожу. Смотрите, какое сочное мясо. Друзья, посмотрите, рыба приготовлена просто прекрасно. Гости будут просить снова и снова. Это блюдо можно приготовить заранее и поставить в духовку, когда гости соберутся. Смотрится эффектно, особенно на столе. Это особый обед с друзьями. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, поддержите мой канал, пишите комментарии. И я снова и снова буду делиться с вами такими классными рецептами. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Приятного аппетита и удачи на кухне.